Раиса Блох В саду Дождик мелкий зарядил Песню грустную о лете, Что никто не навестил И никто меня не встретил. Думала, что пожалеешь, Руку дашь мне, Но так нет ведь, Только яблони в Мне протягивают ветви. Я тебя сегодня жду, Боги, дожди к горизонте За беседкою в саду мой легко узнаешь зонтик.